и других стран, которые находятся в этом регионе, они, по сути, обладают на сегодня более чем 20% неразведанных запасов нефти. Это огромная цифра.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 Это проекты с нефтяным институтом Колумбии, который является так сказать, центром науки и технологий для, Кубинской, для колумбийской институтной компании «Кэпитрон», где мы тоже утвердили уже определенный план проекта, они связаны с разработкой катализаторов для процесса увеличения в театр.